Так. Дальше у меня было О, я старался чуть-чуть не как обычно. Это... А не, вот здесь, здесь ты умудрился. Так. Вышли на Б и а че смотришь через сторону же... темки. То есть вообще не смотришь даже в сторону окна, ни... в сторону дверей. Ну двери окей, у тебя Тима Ну, да, вот ну, вот ну почему-то ты все равно смотрел в, этот момент в сторону темки, хотя в твоем случае надо было все-таки ну, постараться ага. смотреть в сторону окна. Угу. потому что по итогу тебя просто вышли и в спину убили. да. Вот дальше ты у тебя была такая феника, что ты проходил по шорту по итогу, но почему он спрыгивал в КТ и по итогу зачем ты еще стрелял типа в спину, когда ты не мог как сто убить, максимально полил свое местоположение, я не знаю, почему при этом КТШники не разворачивались и не пытались тебя убить. А потому что они. Смотри. Помнишь, ты мне в первой, первой игры говорил? что Смотри. Ни хрена не... В таких ситуациях никогда не стреляй, типа в спину, если ты не уверен, что убьешь его на все сто процентов. А, окей. Потому что ты попадешь в него один-два раза, он живым-то останется и он даст по тебе еще инфу. Да. А так, по крайней мере, ты его точно убьешь спину, но и он даст по тебе инфу, но ты сделал этот фраг. Вот, а. это первое. Второе. У тебя нет никого в темке, соответственно, в принципе, спрыгивать с шарта в КТ, ну, имеет такой опасно. себе смысл. Не опасно, это просто не имеет никакого смысла. Тебе лучше просто пройти в сайт, прочекать сайт, если никого здесь, здесь, там, ну, за тачкой чекнуть, еще. И постараться помочь этим типам выйти на ланге Потому с что ли, они, да. они стреляются там, как раз-таки, у них все время там была война, это залом. Блин, а я же получается. Блин, а я ж мог зайти. Сзади двух. А я хотя, кстати, в одном раунде, по-моему, так и вышел на одну Вот, по итогу. Тебе надо было просто постараться помочь им типам на лонге. Так, дальше. Ну, Блять, это там была смешная ситуация, у нас реально все на лонг пошли. Короче, обещали, тут обещали я вспомню. Давай. Six and a half hours later. И в итоге ну... проблема была в том, что у нас стали уходить, потому что нас выкурили оттуда. Ну да, вам кинули молек я все равно просто не понимаю почему ты идешь первым при этом и сразу же идешь зажиматься в этот угол вот как бы в том случае нужно меня убьют. ну все равно ты идешь первым если вы идете такой толпой на тебя нужно обязательно кипикать потому mm -hmm. что только то что ты стоишь ты вы проигрываете в тайминге и даете ктшникам занять там яму здесь занять или вообще вот как этот типа подпушить и откинуть mm -hmm. у вас еще всякие там гранатки типа молика там хаешек в общем, ну, глубоко они а куда-нибудь вот именно сюда. Так что если ты идешь первым, то желательно тебе ну, выходить, если вы такой толпой. Если ты идешь один, окей, mm -hmm. ты можешь там постоять, по похолодить. Okay. Окей. Вот. Ну, в итоге он прилетает молик, по всем под жопу все убежали, кроме тебя. Я за зафлешили и... Mm -hmm. По итогу как-то так. Опять же, раунд был выигран. Тут... А, тут, кстати, да, был тоже выход теров. Тут ты убиваешь первого. Второй... второй меня заберет да? да. с не Тебя заберет следующий тип. Который был на меде, и у тебя должно быть, понимаешь, что тип на меде. Ты почему-то решаешь пойти в сторону двери. В твоем случае лучше было красотаться уже за тачкой. И ждать этого типа. Ты идешь. Ну, он тебя в общем сливает, но это хрен бы с ним. Вот оно в чем проблема. Вот эти биба и боба, которые сидят и дальше стреляются с типом в яме и поставлены пачкой. а потом, блядь, ну, они еще полгода шли и по итогу раунд был проемом та же самая позиция опять в очередной раз проходит по шарту Блангу. вот а тут твоя ошибка была в том то что ты почему то поздно начал стягиваться то тиммейт убил типа с пачкой должен был тут пойти убить на карте Потом бежит второй тер, его также убивает и потом третий тер уже убивает его ультимейт. Соответственно, скорее всего, все они на шарте были, потому что твой тип запушил тёмку, твой тип запушили лонг. Максимум где бы могли быть еще на миде. Вот. Кобра этот убивает у твоих пушеров, прошли через мид, ну и по итогу тебя там также не понимаешь, куда стреляют, тебя забирают. Во, вот тут вы раунд просто залили так, как только нужно было постараться. Все нормально, ваш тип со скрасселки оформляет минус 2 на миде и выбивает тем самым пачку. Ситуация просто идеальная, там. Терады только опен на Ланге, но такой себе так. без пачки. Тут... Пачка, что ли, ну, сейчас увидишь. Да, Ситуация 2 в 4. Потому, Смотрим, что делают твои тиммейты. На. А, вижу. Первый пошел с Второй. второй тип. А Попал с И вы последние двое. Что вы делаете? Вы идете пушить. Первого убили. Ну тут надо было сильнее вести. Итого из ситуации 2 в 4 с выбитой пачкой в центре меда, вы сливаете раунд в 0. <связанное> просто потому, что вы пушили. Опять же, игра... у вас выбитая пачка, вам не нужно пушить. То есть, окей, твои <связанное> тиммейты пошли пушить. В твоем случае надо было просто занять эту позицию и ждать. Стай, стай, не у кого этой, блин, пачки на шарте в лишней темке или где-нибудь на миду, и, и, и, Ну, то в даже попадаю. лучше. Чтобы услышал. Вот. Даже самая идеальная позиция, да, шор. По итогу вы, вы, вы в четвером пошли и все по одному слились. Mm -hmm. Ну это Еще просто. Нас нас это просто, ну пиздец. Тыкс, это у нас. О, у мне просто написано ВТФ. Так, опять. Угу. Проходишь в КТ, потому что понимаешь, что это снова. А, да, да, обратив внимание, обратил внимание, и да, обратил внимание момент, смотришь, развернулся, смотришь да, в лонг, Решил втюкнуть то, что думал, лонг. Твой вижу, что убивает, шорт, и ты опять решишь Вообще не знаю что делать по ощущению. Ага. Твой тиммейт убивают, ты уже приходишь за да. тачку, за тачку, да, я И не за... овощинаешь, что уже типы просто проходит спокойно, и по итогу убивают. Вот, в таком случае, ты смотришь, что у тебя тип уже был на лонге, а, соответственно, лонги уже смотреть не нужно, mm. вот, потому что он там живой и сам смотрит то. При этом твой тиммей стрелял все время с шортом. тебя надо было просто встать на подъеме, вот здесь там, ну от головы играть и смотреть шорт. Mm -hmm. вот. В теории иногда подчекивать КТ, если тип там захотел бы mm -hmm. пройти через мидл. Вот, это все, что нужно было в твоей ситуации делать. А ага, вот не бегать вот здесь. То есть, ты был открыт и под middle, и под шорт, и по итогу тебя, и, в принципе, убили шорта. Uh -huh. То есть, в таких ситуациях не нужно теряться, нужно просто узнать, ага. Тиммейт там стоять с кем-то шорту, нужно ему помочь будет.